Всем привет, ребят. Сейчас уже, конечно, вечер. Суббота у нас. Мы катаем весту. Бывшая 1.6. Мотор стал 1.8. Ресивер стал, ну, X-Ray, в общем, стоит. Форсунки X-Ray. И стоит Аспатроник, в общем. А, ну выхлоп у тебя еще, да? Выхлоп на 51 трубе 5, Стингера и Валы АКБ 351 РСК. Да, я только хотел сказать, что АКБ-шки стоят 351. -е. Мы сегодня просто решили тонуть объемную эффективность вот как-то чтобы можно было обкатать мотор, потому что человеку надо ездить на стандартном блоке там вообще дичь начиналась. Особенно дичь, когда я ввожу правильную статику форсунок ну, все необходимые данные она вообще с ума сходить начинает а при этом, если залить Прошивку со, ну, с родными этими форсунками, то как бы более не менее все едет. Ну естественно лучше было это все катануть э, на испатронике так как сегодня он приехал. Э, ну Решили заняться нормально. Ну как, нормально? Сейчас вот выкатываем объемную эффективность более грамотно. Э, ну, по первоку вначале, потом будем уже выкатывать. Э, а после уже позже, бля, ну не в этот день, даже после обкатки мотора. Единственное, что у нас, ну здесь прошивка изначально 564 стояла. Николай позвонил, он скинул мне 586 крайние, которые накинули туда, ну я сохранил все данные по калибровкам накинули ее на новую, ну, прошел новую прошивку, накинули эти данные, что-то она у нас не запускалась. Потом я там еще пошамалил руками, посравнивал все остальное, перекидывал, все запустилось. Единственное, что у нас какая-то фигня непонятная с холостным ходом. Я до сих пор пока не понимаю, почему. Фактически у нас постоянно упирается в минимальное открытие дросселя. Это там... 2, 2,1, 1,9%, который я видел, меньше, просто не хочет опускаться, хотя в заданной таблице, э, ну, этого, открытие дросселя по педали стоит у меня меньше гораздо, блин. хотя я даже в ноль туда кидал, он как бы не реагирует. Выше, по-моему, я не помню, реагировал, не реагировал. Выше да, выше реагирует, выше реагирует но почему-то ниже не хочет. То ли где-то еще калибровка есть минимального вот этого положения дросселя, но что-то как-то не могу никак найти, пытаюсь, пытаясь, никак. Ну и, естественно, чтобы холостой нам на, нормально выставить. Пока будем биться, если что, позвоню Николаю, узнаю, в общем, где этот параметр, и нужно поменять, чтобы нормально холостой ход настроить. Ну. Это как бы такое коротенькое видео. В последующем э, будем эту весту э, настраивать уже нормально. Она еще, кстати, на газу. И Николай еще обещал под газовое оборудование, там вторые калибровочки сделать, а по сигналу, соответственно, переключения какое-то будет там дискретный. Тут их в принципе задать можно в дискретных входах. И чтобы также по лямде наверное оставил. ну это без разницы там на самом деле выходов много то есть входов и выходов их можно как угодно конфигурить. можно по лямде, по второй без разницы вот попробуем э -э, еще газ настроить на ну как настроить не не сам газ а углы зажигания более ну, под газ сделать Николай как бы говорил что можно вообще дублировать все эти калибровки, но нет смысла никакого там каши получится иначе. Надо как бы минимальные вот эти угол опережения сжигания, там, не знаю, по флагу, что подключался там бензонасос, вот такие всякие штуки, логические. Более там ничего не требуется, как бы Потому что, в принципе, и газовый блок сам управляет форсунками газовыми. Ну, единственное, что он только что смотрит на работу блока управления движка бензинов. Ну это ладно, это в будущем будет все Так что сегодня мы накатали, извините, у меня там горло болит, я не могу нормально говорить Накатали объемную эффективность, более не менее, причем так очень хорошо накатали Еще будем крутить потом валы, ну и все остальное Сейчас как бы основная задача, чтобы можно было ездить ну, в общем-то, вот и все. Так что не забываем входить под видео, там все эти ссылки на Драйв Контакт, все описания. Ну, и опять же, подписываемся, ставим колокольчики, ну, и будет новое видео, смотрите новое видео. Так что всем пока и до новых встреч.